Раунд два, почему ты меня заткнул? Чертов час ночи, а я молчу. А нет, ты не. Носок третьего раунда. Почему ты был глухим? Я даже не был глухим или что-то в этом роде. Четыре раунд, боже мой, почему ты лежишь? Не смей меня из-за тебя убивать. Раунд пять, а боже мой бог, ха-ха-ха-ха-ха-харя почему я заставлю тебя умереть потому что ты тупой кусок кучи от литовского офицера раунд шесть одиннадцать о мой г вот зачем ты меня оскорбил потому что ты такой страшный раунд семь флин ну, я сообщил о вас какого хера я утечаю вашу личную информацию а нет пожалуйста не обращайтесь к полито 10 подчеркивание 20 или плата на 10. Раунд 8. Я ненавижу тебя отчет блокировать. Проходите вы получите стоп человек сэр изгнания. Я тебе так много сообщала. Прекратите массовые репортажи. Я сейчас выключу телевизор, телевидение. Потому что у меня есть родители. Время идти на ужин. Раунд 9. Это получает последний шанс, сэр, я сообщал вас, Рик. Заткнись. Я так устал от тебя. Пожалуйста, верните мою ост Тэйп на мой телевизор. Раунд 10. Больше ОС, сэр. Получить бан 173 дня. Угрозы запрета не работают. Прекратите это немедленно. Нет больше подходящей ОС навсегда. Видимо не навсегда. А нет, я не должен был нажимать на поддельное объявление, в котором говорилось, что нажмите, чтобы поддержать что угодно. Родители. Телевизор сломан. Раун.